Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила и сегодня мы с вами разберем мой дозаказ по шестому каталогу компании Faberlic. Вот такой вот мне заказали серию. Идет тут дневной крем для лица и омоложения. Омоложение и защита идет. Крем идет с антивозрастным комплексом. Уникальная новая формула для борьбы с увяданием кожи. Запускает в клетках режим молодости. Обеспечивает заметный результат уже через 7 дней. Также защищает кожу от повреждения действия солнечного излучения, так как в него входит спф 15. Код данного кремика 0651. Вот из этой же серии ночной крем для лица Лифтинки восстановления заказали. Код данного крема 0652. Он ускоряет процесс восстановления кожи протекающий во время сна. И, конечно же, для контура вокруг глаз и губ. Идет коррекция морщин. Он запускает тоже режим молодости, укрепляя наиболее поврежденную подверженную образованию морщин кожу, контура глаз и губ. И обеспечивая заметный результат также уже через 7 дней. Код данного крема 0655. Вот такую вот серию мне заказали именно клиенты. Еще одна девушка заказала наши дневные прокладочки. Кстати, они очень классные гигиенические вот прокладки с анионовым чипом. Код данных прокладок 11289. Не идут ни с какими сравнения, Хорошо впитывают и не оставляют неприятных запахов. И вот теперь я, то, что я взяла для себя. Вот такой вот дезодорант для обуви освежающий. Код данного дезодоранта 11561. Сухой шампунь для темных волос. Он не оставляет белых следов на волосах. 28,70 код данного шампуня. Таких два я взяла. Еще взяла вот, сын, вот такой вот антиперспирант изодорант. Код 26,77. Это у нас была распродажа. Ну, взяла вот такое вот мыло, ручной работы, с ароматом банана, где сами будем семьей пользоваться, семья большая. Также я при заказе от 1000 рублей клиентам ложу в подарочки что-нибудь, также могу в подарочек положить и со вкуса манго. Тоже взяла 5 штучек, по нашей цене вообще получилось за копейки. И еще себе я взяла вот, с коллекцией бурматиков леггинсы. Код данных леггинсов 531-466. Это именно я взяла 46 размер. В следующем видео вам покажу обзор, как они смотрятся на мне. Кстати, леггинсы классные. Качество суперское у них. Идет 95% хлопок и 5% всего лишь эластана. Вот такой вот небольшой дозаказ на 51 балл у меня получился. Смотрите видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Если возникнут какие-то вопросы по какому-то продукту, расскажу, подскажу. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.